в этом видео, дорогие друзья, хочу вас познакомить вот с таким вот прикольным приложением, которое позволяет делать вот такие вот классные виджеты погоды со временем. Прозрачные часы, называется, да, там и т.д. и время. Что мы, значит, имеем с вами по факту, когда открываем? Заходим в настройки и смотрим. Здесь, во-первых, можно установить единицы измерения, потом единицы скорости, единицы давления, единицы осадков, единицы видимости. Далее, дата и время, в каком формате, 24 форматом или 12, потом начальный, 0 и формат даты, какой вас устроит, пожалуйста. Далее, что мы здесь видим, стиль значков и погода. Здесь нужно докачивать их, ну, допустим, если какой-то вы выбрали, нажали, он вас переводит в Play Market, и здесь бесплатно вы можете закачать. Для чего, мы с вами попозже чуть увидим. Потом, настройка погоды и Положение, мое местоположение, пожалуйста, отметили, автоматически будет определяться, разрешать в любом режиме, дали разрешение и все, вышли, пожалуйста. Потом поставщик услуг э, погоды, да, какой, есть три поставщика, какой вам нравится, что ты выбирайте. Потом интервал обновлений, 2 часа, час, 30 минут, либо никогда, либо 6 часов, последнее можно воткнуть. Дальше подробное местоположение, если возможно, показывать подробное местоположение. Конечно, использовать данные прогнозы, использовать данные часового прогноза для отображения погодных условий на виджете уведомлений. Потом, когда обновлять, можно поставить только Wi-Fi и время положения. Отображать время текущего местоположения, а не текущее время телефона. Тоже можно, кстати, и потом резервное копирование, сохранить эти настройки и, если что, их восстановить еще идем настройки погоды и положения мы это с вами посмотрели настройки уведомлений здесь тоже пожалуйста температурное уведомление вверху оно вот здесь есть в болотчике у меня как видите вот оно далее использовать температуру по ощущениям тему уведомлений можно задать белый черный или по умолчанию дальше расширенные уведомления предустановлено о суров... предупреждение о суровых погодных условиях потом погодное оповещение Погодные условия. Показывать оповещение о, о высших... Чего там высших? Предупреждение о низкой температуре и высокой. Предупреждение о высокой температуре. Оповещение о сильном ветре. Там, обновление приложения. Пожалуйста, проигрывать звук при обновлении. Обновление проигрывать звук при обновлении погоды. Звук каждый час. Ну и т.д. и т.п. Здесь уже настройки, если вы их дадите. Потом расширенные настройки, язык, резервные настройки, восстановление резервных настроек показать панель уведомлений, очистить кэш и подчинка будильника. Так, управление подписками. Ну и о приложении, пожалуйста. Вот такая вот здесь версия. Что же по факту у нас может это приложение Вот здесь, пожалуйста, управление приложением. Здесь добавлять э, местоположение. Да, то, что вы хотите или где вы хотите знать, Какая сейчас погода, допустим Потом, мое местоположение Радар Радар, значит, он позволяет обнаружить Где мы с вами находимся Или вернее, где какие условия погоды Наверное, скорее всего Да, он будет прогружаться И, естественно, картиночки Будут эти все Показывать что-то как Что у нас еще здесь есть а Установить Как обои можно, пожалуйста Ну, настройку мы с вами видели и теперь самое главное, какие виджеты. Выходим, значит, вот сюда у меня виджеты и находим данное приложение. Вот оно. И смотрим. Смотрите, 13 погодных виджетов. Есть вот такой вот маленький, 2 на 1. Погода на 4 дня есть. Погода на 5 дней есть виджет. Погода и время. Далее вот такой 4,2. Погода и время 4,2. Погода и время 4,2. и И, пожалуйста, их тут разных. 4 на 2 вот такой здоровый есть. На 5 дней и т.д. и т.п. Потом вы берете любой из этих виджетов, нажали и установили. Пожалуйста. Вот такой вот классный получается виджет прозрачный. Его можно даже увеличить, наверное, ну вот так, если хотите. Или растянуть вот так.